Ловля краба! Показывай! Охотники на краба! Пошли, а то убежит! Показывай, быстрей! Это погиб! Погоди! Чего прибило? Двух акул прибило